Дорогие друзья, давайте разберем армянское видео, которое сделано в Болливуд Пикчерс. Итак, сначала звуковая дорожка. в смысле кроме Гётюня больше ничего азербайджанские военнослужащие не могли сказать, да, и почему-то не Гётюня стреляли. Окей. Идем дальше. Посмотрите, посмотрите на эти взгляды. То есть тут, во-первых, такое впечатление, как будто это 10 дубль снимать. Ну, давай быстро, возьми меня, завали на пол там и сделай что-нибудь там. Потом заново снимем 11 дубль. А тут, посмотрите, вообще как-то можно разобрать, кто азербайджанцы, кто армяне вообще. Ни шевронов, ни обозначений, ни белых флагов, ни страха в глазах. Вообще непонятно. Кто вообще есть кто? Вот так, кстати, выглядит азербайджанский спецназ, яшма, везде шевроны, флаги, флаги, везде. А у этих на затылках нету ни у кого. Посмотрите, нигде нет обозначения, что это азербайджанцы, а те армяне. Нигде. Только, только в тот самый момент, когда жестокий азербайджанец решил из дешевого... Калашникова 64 -го года, кстати, расстрелять бедных армян, да, скорее всего, вдруг появляется у него на затылке на каске флаг. Наконец-таки, чтобы мировое сообщество поплакало и сказало, да, да, это подлые азербайджанцы, наверное, да. На самом деле, дорогие друзья, у Яшмы у всех вот такая вот а, камуфляжная форма, везде шевроны, как вы видите, Автоматы у всех с оптическим прицелом. А тут мы видим какой-то бардак ковардак. У одного черные ботинки, у другого рыжие ботинки. Это вообще в каком-то свитере пришел нападать. Армяне, то видео два года назад, где вы расстреливали а, сами себя, типа, да, сняли, как будто мы такие плохие. Это было на двойку с плюсом. Это уже на 4 с минусом. Молодцы. Следующее видео. Ждем сарарата, типа, мы там заложили атомную бомбу. Ну, что им такое. Вперед.